Что так низко опустилось сейчас Так хочется стоять, как в последний раз Птицы разлетелись, испугавшись грозы Листва зажили села под погодные басы Молнии сверкали, рождая яркий свет своим видом дополнительным валилась на нас, питая землю и смывая грязь. Хлынула по улицам потоками вода, превращая их в каналы, а машины сюда. суда. Такое представление ты увидишь в новостях. Друзья пришлют отрывки в разных соцсетях. А я в ответ на этот сумасшедший спам, отвечу, что во всем участвовал сам. Капает вода с крыш по голове Монтажные бригады чинят провода И в ужах отражается эта суета Стало небо выше, стали чище облака Солнечный луч не пробил их пока Но вскоре он пройдет и через них Сияние закатает